Замусеева Анастасия, Кириченко Иван, Вазенко Анастасия, Шупин Артем, Рокачок Даниил, Закарюкин Матвей и Лазенко Антон. Вот такая большая компания у нас получилось знайки отличия. А поздравляем. Хорошо. Передадите, надеюсь, с лучшими пожеланиями. Поздравляем.